Получили письмо от коллектора? Только без паники, друзья, так как в этом выпуске мы расскажем, что делать, если с вами связалось коллекторское агентство в Америке. Всем привет, и с вами снова Статуя Свободы, канал про как, что и почему в США. А начнем мы с маленького вступления. Вы получили письмо по почте, в котором говорится о том, что у вас есть задолженность и что вам необходимо погасить некую сумму денег перед коллекторской компанией по причине продажи долга первоначальным кредиторам или по причине их представительства в лице главного кредитора. Ну как, сердце ёкнуло? Испуг пробежал по телу? Нет-нет-нет, не стоит бояться, так как пока судом не доказан ваш долг, вы никому ничего не должны, тем более третьим лицам, с которыми у вас нет договорных обязательств по запрашиваемому долгу. Правда не стоит думать, что ваша задолженность испарится сама собой, поэтому очень важно не выбрасывать данное письмо в мусорную корзину, а быстро среагировать на него в течение 30 дней, как предусмотрено федеральным законом США. Это нужно для того, чтобы лишить коллекторов возможности сделать рапорт о коллекторском взыскании в кредитные бюро Equifax, TransUnion, Experian и Innovis. Итак, согласно Fair Debt Collection Practices Act, коллектор должен доказать право на долг и основания для взыскания задолженности, быть вежлив, не переходить на личности, угрозы или запугивания, а также отвечать на ваши запросы и требования согласно законодательству США. В случае несоблюдения закона коллектор может понести финансовое, а в некоторых случаях и уголовную ответственность за правонарушение против вас. Для этого в течение 30 дней с момента получения уведомления вам необходимо отправить письмо-ответ, в котором вы запрашиваете предоставить доказательства предполагаемого долга. В 99,9% случаев у коллекторов таких доказательств нет, а как следствие и нет прав на запрашиваемый долг. Теперь наглядно и пошагово покажем, как составить письмо-ответ. Для этого перейдите по ссылке. Для удобства данную ссылку прикрепляем в описании под видео. Перед вами открылся готовый образец письма, который необходимо заполнить от вашего имени. Для этого первым делом введите ваше имя и фамилию, предположим, Джон Доу. Затем в строке Address Line 1 вводите ваш текущий адрес проживания. Предположим 123 Washington Street Unit 1 New York йорк 123456. А если в данном окне не хватило места, тогда можно вписать оставшуюся информацию в строку адрес Line 2. Затем вводите дату, когда был создан данный документ, например September 13, 2019. Теперь необходимо заполнить все данные коллекторской компании, которые указаны в письме, полученном на вашу почту. Вводим название компании. В нашем примере это будет Collectors LLC. Затем вписываем их полный адрес PO Box 123 Miami Florida 12345 в строку Collector Address Line 1. Адрес у нас короткий, поэтому вторую адресную строку пропускаем. После этого в окне RE Account. Необходимо вписать всю информацию, которая относится к предполагаемому долгу, а именно номер аккаунта, дату аккаунта и сумму. В нашем примере это будет номер счета 12345. Слово «аккаунт» писать не нужно, так как это уже предусмотрено формой письма. Затем пишите вашу дату и сумму по аналогии dx 01 01-01-2019, amount $100. Затем вам необходимо ознакомиться с телом письма. Данный шаблон был специально создан, чтобы охватить все возможные аспекты проблемы. Изучив письмо, в конце второй страницы под «Best Regards» снова вводите ваше полное имя Джон Доу, и ваше письмо готово. Затем проверяйте письмо еще раз на предмет ошибок ввода данных и нажимайте на кнопку «Buy» в правом верхнем углу. Проводите пошаговую оплату и по завершении система позволит вам сохранить и распечатать данное письмо. Важно: Подписывать письмо нельзя, так как ваша подпись может быть скопирована коллекторами и использована для подписания документов, которые вы ранее не подписывали. Ну вот, вы распечатали письмо, теперь вам необходимо отправить его к коллекторской компании. Для этого покупайте самый дешевый белый конверт и в левом верхнем углу вписывайте данные отправителя, в нашем случае это отправитель from John Doe, 123 Washington Street, Unit 1, New York, New York State, 123456. А в правом нижнем углу пишите адрес получателя, то есть имя и адрес коллекторов to Collectors LLC, PO Box 123, Miami, Florida, 12345. Затем данное письмо необходимо отправить сервисом «Certified Mail Return Receipt Requested» в отделении почты USPS. Спросите у сотрудника почты про данный сервис, и он обязательно вам поможет. Ну вот, письмо отправлено. Теперь ждете ответ в течение 30 дней с момента получения данного письма коллекторами. Если ответ не поступит на ваш почтовый адрес в указанный срок, тогда напишите на e-mail at collector.org и вам предоставит образец следующего письма, которое поможет закрыть ваш кейс по предполагаемому долгу. А в случае, если вам ответили и ответ не содержал хотя бы одного из пунктов, запрашиваемых в отправленном вами письме, например, коллектор не предоставил копию договора, в котором говорится о ваших обязательствах выплатить предполагаемый долг и данный договор подписан вами лично, тогда свяжитесь по ранее указанному имейлу и вам обязательно помогут. А на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Пожалуйста, поддержите нас лайком, комментарием и подпиской. Желаем финансового благополучия. Пока-пока!